Христос меня простил И землю в небо превратил Среди скорбей борьбы земной Там небо, где Христос со мной Хвала Христу Он спас меня Простил грехи и открыл себя На суше, море, над землей Там небо, где Христос со мной Хвала Христу Простил грехи, открыл себя На суше, море, над землей Там, в небо, где Христос со мной Небесный мир мне был далек Когда Христос меня привлек Когда вошел Он в жизнь мою С тех пор о Нем всегда поговорил